Коллеги, мы с вами вошли ровно в то время, которое нам выделили организаторы. У нас с вами есть пять минут, 10 может быть даже, да, для вопросов. У кого какие вопросы будут докладчикам, либо просто обменяться мнением между собой? Можно у меня тогда будет пару вопросов докладчикам? У меня вопрос к моему сопредседателю. К вам вопрос, да? Вот заказчик. Он, какой удельный вес заказчика вот, в, в качестве подготовки на постдиплом образования? Вы там провели три, да? Да, вот заказчик, он не является главным арбитром, да, или он... Он соучастник оценки процесса. Алексей Сергеевич. Дело в том, что мы представили концептуальную модель, когда нужно оценивать в том числе качество образования с точки зрения тех руководителей, которые отправляют нижние уровни управления. То есть в каком качестве приходят к ним уже их подчиненные. А вот тогда второй вопрос. А вот те модные, да, сейчас по года три, наверное, да, уже идет, в том числе и в медицинскую сферу пришла так называемая профессиональная компетенция вот это такая формализованная некий, да, такой величины, да, оценки, они, как вы считаете, они помогут нам улучшить качество последипломного образования, когда такой жесткий, формализованный подход, уметь знать, ну и так далее. Спасибо. Дело в том, что в последипломном образовании, тем более руководители здесь намного сложнее, потому что... Руководители – это заведующие, вот буквально несколько дней заведующие отделением тоже стали считаться руководителями, от заведующих отделений разных-разных профилей, плюс обучаются статистики до руководителей министров. Вот можете себе представить, чтобы расписать профессиональные компетенции всех и каждого, причем эти руководители занимаются отдельными направлениями, в одном направлении отдельными разделами. И, безусловно, для того, для кого-то вопрос простой, почему мы говорим, кто-то имеет нарекания, мы задали таким-то врачам простые два вопроса. Мы говорим о недоказательности, а для руководителей нет простых и сложных вопросов. Он будет простым для того руководителя, который работает в этой теме, и будет сложным для того, который очень хорош в другой теме все-таки руководители, они по профилям у нас. Ну, то есть крайне сложно для них будет разрабатывать. Да, да, эти... да, да. Для них это сложно, хотя формально есть. Да, спасибо большое. Вот, вот у меня еще вопрос. Можно, да, я задам? Да. да. У меня вопрос... Да. Нет, нет, не к вам. Нет. А я задам просто, пока... коль я забрал этот микрофон. У меня вопрос к нашему коллеге из Киргизстана, К вам, да? А вот что понимается по апробации протокола это понимается так как мы же берем международное руководство и адаптируем и насколько вот специалисты его приблизили к нашим условиям местные выбирать какой-либо лечебную организация и там среди врачей проводят вот это обучение дают им читать и это самое называется апробация, то есть все рекомендации которые даются Врачи оценивают, насколько... То есть экспертная оно... такая оценка в каком-то лечебном учреждении, да, проводится? Да, обязательно. Если это по кардиологии, где-то есть где отделение кардиологическое. Как дельфийское какое-то такое исследование, да, с помощью Дельфи, да? Да, да, да. -да. Угу, спасибо. У меня все. Есть у вас вопросы? Да, если можно, у меня тоже к вам вопрос. Вы упомянули в своей uh, презентации о том, что в достаточно большом количестве клинических руководств у вас участвуют uh, пациенты. Вы могли бы пояснить форму участия пациента в разработке клинических руководств? Это как-то они тоже рекомендации какие-то дают, или создается какая-то комиссия, которая учитывает uh, там, этические аспекты лечения? Но у нас, когда разрабатывалась методология, там учитывалось создание мультидисциплинарной группы и в состав, кроме специалистов, консультантов, которые работают, включение пациентов, чтобы учли мнение их. То бишь, когда собираются рабочие группы, согласительные по разработке, пациенты данные присутствуют. Вот, например, по гепатитам больные, которые страдают, они участвовали и оспаривали вопросы, насколько те препараты противовирусные имеют место быть у нас в стране. И благодаря, вот, например, ассоциации пациентов, было трое пациентов из ассоциаций больных с гепатитами участвовали. Благодаря им нашу страну официально значит, желает, дал разрешение и у нас заводятся ингибиторы полимера софосбувир, на по хорошей цене. То есть это вот плюсы участия. То есть с одной стороны это их э, ну, мнение учитывать и с другой стороны, чтобы информировать пациентов, что в этой области по этому заболеванию идут какие-то работы. Что ну, они лучше донесут для пользователей. Но очень важный аспект затронули. Это, да. Сейчас есть же такая идеология, называется форматика да, Фармацевтическая забота. И Европа ее пытается продвинуть, когда пациент является не пассивным в принятии выбора лекарственного средства, а активным таким же игроком. Да, вот у нас по ВИЧ то же самое, то есть ЛГВС они активно участвуют в разработке и вот, во внедрении. Но это вот только такие, а к сожалению, в большинстве случаев они у нас не учитываются. Можно вам вопрос задать? А вот э, я просто не знаю… А вот эта наркологическая помощь, она у нас оплачивается территориальными фондами обязательного медицинского строительства? Нет. То есть, это, то есть они сами по себе. Может быть, в этом есть причина, в том, что там используются различные медицинские технологии, без доказательной базы, без всего, такие, авторские, авторские такие... Сложно, сложно гадать. Думаю, много есть факторов, которые влияют на то, что эта дисциплина оказывается самой отсталой. К большому сожалению, мне не очень ловко критиковать мой собственный цех. Но там такое количество факторов. Я думаю, что еще и общественное давление и представление о том, что это не болезнь, а необходимо какими-то волевыми усилиями справиться. И общество к этому также относится. То есть трудно вычленить. Спасибо большое.